Это полезное утро. Телеканал 78. Марина Иванова. Радик Миргалеев. мы продолжаем. И сейчас поговорим о друзьях, которые познаются не в беде, а когда ты им даешь долг. А еще хуже, если а, ты взял на них кредит. Вот такое бывает, да. Для российских судов не редкость такие дела. Они как раз связаны с банковскими кредитами, которые доверчивые граждане берут на себя по просьбе приятелей и родных. А потом оказываются один на один с долговыми обязательствами. Потому что банк требует выплат именно с того, чья подпись стоит в документах. Недавно подобный случай произошел в Ленинградской области. Женщина взяла кредит для своей подруги, но та не спешила платить по долгам. Тогда заемщица приложив к делу переписку, дошла до Верховного суда. Он встал на ее сторону и отправил дело на дальнейшее рассмотрение. Давайте поговорим о том, как вообще э, поступать, если тебя просят взять кредит. Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры и юрист с нами на связи. Доброе утро. Елена. Доброе утро. Доброе утро. Итак... Как, как юрист сначала, скажите нам, возможно ли потом доказать, что ты брал кредит по доброте душевной на другого человека, или это нереально? Вы знаете, доказывать, доказывать, что вы взяли кредит по доброте душевной, очень сложно. И необходимо это все-таки... Ну, желательно все-таки не делать так. Почему? Потому что вот в данной ситуации у женщины была переписка, и обратите внимание, что первая инстанция все-таки изначально ей отказала в иске, и только вторая инстанция уже согласилась, и дальнейшие там подтвердили. Проблема именно в том, что по закону передача займа, особенно крупных сумм, возможна только по письменному договору или иным способом договора заключенным. Договор это может быть и два документа обменялись люди или переписка какая-то в данном ситуации и так далее. Но все-таки желательно заключать какую-то расписку, заключать какой-то единый документ или хотя бы, бы какую-то информацию, где будет известно о том, что вы дали на каких условиях и под какой процент. Ну смотрите, так когда мы даем в долг, сейчас уже наверно принято и знают все, что нужно оформить расписку. Желательно это реально заверенную расписку, что ты дал в долг. Нет, нет. Ну, нотариальная заверенная, она нам просто позволяет проще потом судиться, а так это простая письменная форма может простая быть. Простая письменная форма. Это говорим, если мы даем в долг, но все-таки если пошли мы э, и по доброте душевной, как мы говорим уже, да, родственникам, либо знакомым, взяли кредит uh -huh. на свое же имя, вот в данном случае расписка поможет или нет? Конечно, но ну, смотрите, по факту тогда будет с точки зрения закона выглядеть ну так, чтобы вам подошли, взяли, попросили близкие в долг, вы взяли у них расписку и так как у вас у самого условно денег нет, вы пошли и взяли в банке кредит. То есть вы отвечаете перед банком, uh -huh. а перед вами отвечает ваш родственник. Какие обязательные требования по содержанию расписки? Фамилия, имя, отчество, двух Фамилия, имя, отчество дата рождения, место рождения обязательно, паспортные данные, паспортные данные полностью, uh -huh. как где, где выдан паспорт и так далее. Что должно и быть написано? О том, какую сумму вы взяли, под какой процент, ну, uh -huh. какой процент вы выдали, Потому что если не указано иное, то тогда будет считаться беспроцентная все-таки эта сумма. И дальше уже на каких условиях вам будут возвращать. Mm -hmm. При этом, главное, факт передачи займа оформить письменно. То, что вы передали деньги человеку, вот, и он это подтвердил. А Потому... если мы деньги, например, передаем ну, безналично, да, через перевод в банке, в интернет-банке, мы можем потом этот чек просто оставить, он будет являться платежным документом да. Да, и доказательством? Да, он будет являться доказательством, и если вы будете переводить, вы можете как раз-таки в приложении банка указывать такое сообщение к получателю mm -hmm. и подписывать там первый этаж по договору займа, например, или передача первой части суммы займа. Mm -hmm. Mm -hmm. Банки вообще каким-то образом идут на сотрудничество, когда распознается такая схема, когда понимают, что не главный заемщик вообще-то деньги брал, а передал им в третьему лицу. Ну, вообще банки, они не проводят, знаете, вот это расследование и не встают там на сторону, условно, заемщика, который пострадал, так скажем, да, от рук своего же близкого человека. Угу. А, то есть они, когда, если возникает судебное заседание, банк могут пригласить в качестве третьего лица и могут выслушать. И банк будет показывать о том, что клиент сам пришел. Изъявил волю, под, будут подтверждать это письменными документами и так, далее, и так далее. На практике банки, естественно, они просто в первую очередь хотят вернуть. Им, конечно, невыгодно, что у них там условно хороший адекватный заемщик будет заменен на неадекватного. И, конечно, mm -hmm. они будут говорить о том, что человек волю выражал самостоятельно. Елена, есть ли разница, берем мы вообще кредит на друга или на члена семьи? Объясню. Вот видела такую историю, когда женщина взяла кредит для своего мужа, потому что у него была плохая кредитная история, а потом муж, ну так бывает, стал бывшим. Можно ли вот здесь как-то перевести на своего родственника, уже бывшего родственника, кредит? Или это невозможно? А, ну, в данной ситуации, когда муж и жена, тогда это возможно, потому что в растражении брака у нас делятся не только имущество, но и долги. И, соответственно, стороны могут поделить и настоять на том, что вот этот долг брался исключительно под бизнес мужа, под его личные интересы. Но это в суде надо будет очень так настойчиво доказывать, для того, чтобы суд, видимо, именно выделил этот долг, как долг супруга. Угу. А так, чаще всего, конечно, все делит пормов И долги, да, да, и имущество. Делали, да, угу. совершенно верно, и долги, и имущество. Спасибо большое. Если хочешь сохранить своих друзей и быть в окружении не друзей, для них не, не бери для них кредит и давай в долг. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи была Елена Феоктистова, Феоктистова. директор Центра финансовой культуры и юрист. Хорошего дня.